Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем знакомить с игрушками от предприятия Полессия. Сегодня в новом выпуске мы расскажем и покажем игровой функциональный набор Доктор, который обрадует любого ребенка. Детский игровой набор Доктор включает в себя все необходимые приспособления и инструменты для сюжетных игр. Теперь играть в больницу станет еще интересней и веселее. Все аксессуары располагаются на тележке, поэтому комплект достаточно мобилен и удобен в У тележки доктора Полессия широкие колеса, поэтому она очень устойчивая. На нижнем ярусе имеется полка как впереди конструкции, так и сзади. Около ручки прикреплен дополнительный ярус с нишами и органайзерами. На одной из полочек сбоку располагаются крючки, на которые удобно крепить инструменты. В этот набор входит все необходимое для полного обследования пациента, а также оказания первой помощи. Посредством светоскопа можно выслушать сердце и легкие больного. А особый прибор ортоскоп позволит проверить ушки пациента с помощью тонометра измерить давление, а благодаря молоточку проверить рефлексы. Затем, при помощи медицинских инструментов, сприца для препаратов и бутылочки с лекарством можно провести полноценный сеанс лечения выявленного заболевания. Инструменты можно аккуратно сложить в лоток. Все игрушки пластиковые, однако имеют подвижные детали, что делает игру в доктора очень реалистичной. Набор изготовлен из высококачественных материалов безопасных для вашего ребенка. Игра с данным набором будет способствовать развитию воображения, фантазии, творческих способностей, речи, мелкой моторики рук, навыках взаимодействия и познавательной активности. Увидимся в следующем выпуске. Возможно, именно с этого набора у будущего врача появится любовь к медицине.